Guev referred to as you said. Бывает так, что люди открывают мойки самообслуживания и, к сожалению, не используют никаких рычагов, там это маркетинговые какие-то продвижения. И из-за этого мойка не приносит той прибыли, которая она могла бы. Буквально я сам недавно был э, на мойке, которая находится возле э, торгового центра «Шелковый путь». Это пятивопостовая мойка. И я очень удивился, если честно. Место настолько удачное. Это прям съезд с МКАДа. А мойка прям мертвая, и когда я на нее посмотрел, там ну, ну реально, там, во-первых, терминалы очень старые терминалы, они не нормально не срабатывают, купюры выплевывает, очень многие там жаловались. Дальше это сами посты в ужасном состоянии, плюс рекламы нет никакой нигде. Ну в общем там много-много чего, которым что можно сделать, и действительно мойка будет приносить очень хорошую прибыль. Поэтому мы решили сделать такую штуку, если у вас есть потребность в том, что вы понимаете, что у вас Мойка, но вы не знаете, что можно еще сделать на этой мойке, чтобы она приносила хорошую прибыль. Звоните, но это пока Москва, Московская область и, наверное, близлежащие какие-то регионы, поэтому готов выехать. и Выезжать я буду сам лично и проводить такую экспертизу, смотреть, что можно добавить, что лучше сделать, какие маркетинговые штуки можно еще применить, чтобы у вас была хорошая прибыль на вашем объекте. Так что лучше, теплый пол заливать или плитами? теплый пол конечно ну как плитами вы плитами если ставите вы по-любому сверху будете делать теплый пол а вы если имеете ввиду плитами а, плиты уже с готовым теплым полом то а, в принципе разницы нету что так что так очень в принципе работает я был на многих объектах где уже стоят плиты они очень неплохо обогреваются в принципе можно и так, и так. Единственный, наверное, минус, могу сказать, все в плитах, это то, что они слишком дорогие. А, так что мама ну, единственный, наверное, косяк. Так в остальном они очень даже неплохо. Цена экспертизы. Цена экспертизы, но это уже нужно а, смотреть, это уже нужно договариваться с вами лично, сначала созвониться, а, понять вообще, что то вы хотите конкретно от нас. И у некоторых есть уже какие-то. Вот сейчас был объект в Обнинске, например, документы практически все собраны, и оставалось там буквально какие-то мелочи сделать. Естественно, там небольшая сумма. А у кого-то бывает и плюс от региона зависит. В некоторых регионах это может там очень быть немаленькая сумма, а в некоторых это прям может до миллиона и двух и трех даже доходить тогда очень хороший объект и в хорошем месте. Новые пылесосные станции очень современно выглядят. Да, спасибо большое. Кстати, по поводу пылесосных станций. Вот смотрите, какой плюс у вот этих пылесосных станций? Первое, это то, что можно будет сейчас уже абсолютно спокойно проводить через онлайн-кассу. Второе, это, ну, уже никто до вас не докопается. Но это реально была проблема. Очень многие жаловались, говорят, слушай, сейчас придут налоговые, накроют. Вот, через онлайн-кассу. Дальше ими можно управлять вся абсолютно отчетная у вас будет на том же компьютере, к которому подключены все остальные посты, терминалы ваши. А Третье, туда можно уже ставить эквайринги, купюроприемники, а, QR-коды выводить. Если хотите, прямо на этой пылесосной станции можно поставить QR-код, чтобы выводилось, прям чек выдавалось там, ну онлайн чек, можно и такой чек, но ну, сейчас уже, я думаю, это не актуально уже выдавать обычный чек. Так что да, мы стараемся и поверьте, я вас уверяю, через какую ну, год месяца три, наверное, месяца три-четыре э, мы в выведем на рынок много чего интересного, много интересных продуктов. Ну, на очень надеюсь, что все получится. В общем, с помощью Всевышнего, надеюсь, у нас все получится. Добрый вечер, если у вас пенные форсунки в наличии. Да, конечно, есть. Конечно, есть. У нас всегда любая, любая запчасть у нас есть в наличии. Абсолютно все. Вот все, что касается моек, моек самообслуживания, там, обычных моек, без разницы. Даже, я вам так скажу, у меня огромный опыт. У меня была сеть из обычных моек, Yeah. <laughs> Плюс я очень давно работаю с мойками самообслуживания. Так что если у вас вопросы по обычной даже мойке, как обычную мойку раскрутить, как раскрутить мойку самообслуживания, пишите, звоните, я с удовольствием вам помогу, обсужу, расскажу все, что я знаю. А поверьте, знаю я немало. Очень много моек мы раскручивали и запускались с нуля. Так что в этом опыт очень большой. А, у нас несколько новых фишек. Первое, это вот пылесосные станции. Второе, это... Терминалы, которые сейчас, вот мы, короче, очень короче, долго работали над тем, чтобы сделать хороший продукт, но по очень низкой цене. К примеру, комплект оборудования за 195 тысяч рублей. Без установки, сразу предупрежу. Но который бы мы поставили, и завтра имя Куга не пострадало бы от того, что э, это пылесос, ну, то есть не пылесосная станция, этот это терминал там плохо работает, замыкает, заедает, там еще какая-то херня, чтобы э, клиенту мы могли спокойно его поставить, и клиент всегда оставался доволен. Даже несмотря на то, что этот комплект э, стоит 195 тысяч рублей. Это э, очень, ну, с клиенты, наверное, сами уже, кто сталкивался с мойками самообслуживания или покупал оборудование, уже знают, что это очень такая хорошая цена. Это первое. Второе еще, кстати, мы э, сейчас, очень часто к нам приходят запросы по бэушному оборудованию. Люди хотят купить, но они не могут позволить себе купить новое оборудование. Они хотят купить бэушное оборудование и готовы за него заплатить. Э, э, вот. Это вот сейчас, кстати, двухпостовую мойку мы поставили клиенту, у него было двухпостовое старое оборудование было мы сняли полностью провели диагностику да привет иван мы провели диагностику и поставили, во-первых, терминалы, которые уже проработали год на другой мойке, они проработали идеально, но клиент захотел, мы уже показывали, он захотел поставить новое оборудование, мы ему поставили новое оборудование, а эти два поставили, ну, из четырех, два, мы уже продали клиенту, клиент сам приехал, посмотрел, его все устроило, и сейчас заменили, поставили. Принт на карточках, очень хотелось видеть красивое цветовое решение. Да, конечно, мы сейчас как раз сделали очень красивое, это вот наш начальник цеха, Максим постарался, он у нас молодец, и сейчас карты лояльности, раньше это были такие очень, не очень красивые карточки, сейчас это э, красивые карты э, лояльности, которые мы сделали, они под э, карбон, короче. Ну, такие симпатичные очень получились, кому интересно, потом, кажется, даже они есть где-то у нас в ленте. Где именно представительство? В Казахстане у нас представительство, в городе Актабе, э, со временем может быть еще в Астане сделано. Пеносчетка хорошая штука. Пеносчетка, да, это, это хорошая штука, но только если вы не моете легковой автомобиль. Если вы моете легковой автомобиль, то это, конечно, такая опасная штука, потому что она очень часто бывает э, в песке, там, в грязи какой-то, и поэтому вы можете расцарапать весь свой кузов, все покрытие лакокрасочное. У вас ну, несколько раз вы так сделаете. Газель, да, газель, грузовой транспорт, в принципе, без проблем удобная штука, можно быстро не париться и быстрее это все отмоется грязь, но если вы моете хороший, тем более дорогой автомобиль, то никогда в жизни лучше, лучше не стоит. Вот, в Узбекистане, в Узбекистане пока не знаю, где именно, пока у нас только идут переговоры, договоры, к нам приезжают люди, которые покупают оборудование, мы им предлагаем, они тоже думают сейчас, ну, понимаете, тут такая штука, я очень ценю то, что мы сделали, для меня это очень важно. Наше имя, то, что мы сейчас у нас есть, то, как мы работаем, как люди уже о нас знают, да? ну, имя, которое мы себе сделали за это время. Поэтому и не хочется, если человек будет, ну, как сказать, неправильно... Вести себя неправильно, ну неправильно обслуживать клиентов, неправильно объяснять, неправильно устанавливать оборудование. Это может на репутации нашей фирмы сильно сказаться, поэтому я не хочу. Это должен быть обязательно проверенный человек, в котором мы будем 100% уверены. Так, или это то же самое, что и обычная пена? Пена-щетка? Нет, конечно, нельзя путать пена-щетка и обычная пена. Пена-щетка это когда реально щетка пена обычно это когда уже идет через пенную насадку. Вы сами производите химию. Да, у нас есть производство, есть контрактное производство, есть свое производство. Это человек, производство находится в Дагестане и контрактное производство это в Минводах. Чтобы вы понимали, почему так происходит. Потому что химия не всегда, вот мы можем сделать сегодня идеальную химию, но вот Одна и та же партия, она может завтра уже не работать. И поэтому мы берем покупаем химию в разных местах, чтобы, ну, как бы, то есть у кого-то еще покупаем, чтобы быть уверенным, что она будет реально хорошо работать. Так, пена. Да, у нас пена всегда в наличии, она всегда есть, так что вы в любое время можете заказывать. Отправ мы отправляем в любые регионы. Тогда как пойти пройти проверку. Как пройти проверку? Это просто, во-первых, это первоначально мы должны понимать, кто вы, что вы. Вы должны хотя бы как минимум приехать к нам в цех, и мы с вами здесь пообщаемся, посмотрим, что вы умеете, какие люди у вас есть, кто у вас есть, и тогда дальше мы готовы с вами работать. Ну, надо сначала познакомиться хотя бы как минимум лично. Так, что собой представляет активная химия и пена? Это одно и то же. Ну, если честно, то 90% случаев активная химия и э, пена – это одно и то же. Ну, вот я вам скажу такой секрет маленький, расскажу, что это действительно одно и то же. Просто э, активная пена, она идет через водяной пистолет, а пена обычная, она идет через пенную насадку. Тем самым, она, проходя через пену, через пенную именно таблетку, она делает э, вот эту вот пену шапкой. Но... Есть еще, на самом деле, если правильно этим пользоваться, то есть специальная химия, она щелочная. Щелочная, чтобы вы понимали, что это такое. Это типа фейри, что-то типа того. Но она рассчитана, чтобы она именно ну как размачивала, что ли, машину, грязь вот эту вот, да, и после вот активность сначала наносится активная химия, раньше мы это делали, сейчас, в принципе, никто не заморачивается, а так, на самом деле, это две разные химии, у них разный состав, и вот активная химия, она наносится как предварительно, и потом после нее наносится пена, и тогда она идеально работает. В чем отличие от оборудования от того, что за 195 тысяч у вас? Ну, во-первых, 195 тысяч, это там будет послабее, конечно, плата в первую очередь. Там нельзя, например, функционал в дальнейшем добавлять там, или что-то делать, у вас не получится. Дальше это российские двигатель, Дальше это другая помпа. Третье это другие пистолеты. Ну, в общем, там, понимаете, чтобы собрать такой комплект, это пришлось нам поработать так. Это, мы давно бы его запустили, если бы были уверены, что можно, было, можно будет запустить комплект какой-то, который будет хорошо работать и завтра ну, не будет с ним геморроя. В общем, вот так вот. Поэтому сейчас только мы нашли те самые платы, которые мы сами, кстати, сделали эти платы это платы которые не будут проблем с ними не будет точно это дешевая плата но она работает очень хорошо единственное наверное самое первое конечно то что вы не сможете расширять функционал вообще никак вот и там плюс подключение компьютер не компьютера, это тоже невозможно на украину ставить оборудование приедете нет наверное на украину нет на украину потому что там слишком сейчас очень тяжелый ну, на границе, в общем, такая, такой ужас творится, поэтому сейчас вряд ли еще. Мы даже какие-то комплектующие покупали с Украиной, и то очень большие проблемы там. Вот, в ОКТБ ГРАС химию предлагает. Конечно, ГРАС, они молодцы, они в 65 странах уже есть у них представительство, они очень активно работают. Ну, в химию, вот так вам скажу, в химию мы особо не лезем. Мы не хотим, чтобы было, почему? Потому что очень многие люди не понимают до конца, как работает эта химия. То, что химия не от нас зависит. Химия зависит от того, насколько вода у вас жесткая, насколько, в каком состоянии ваше оборудование, наконец. Поэтому эту тему, эта тема... Ну, давайте еще раз пообщаемся без проблем. Какие цели... Цены советую ставить на воду, пену, воск при запуске мойки. Это зависит от региона. Поверьте, это зависит от региона. Тут я не советчик. Есть места, где, например, как Дагестан, там вода стоит 10 рублей, пена там 5 рублей. Уже настолько вали цены. В Дагестане постоянно демпингуют ценами, например. Поэтому в Москве, например, цена на пену 30 рублей, на воду 20 рублей поэтому где как по-разному вы должны в первую очередь вы должны отталкиваться от конкурентов заезжаете на мойку берете с собой секундомер замеряете сколько за минуту у них ну поняли да как это все замерить замерили минуту и сколько у вас отчитало денег и примерно понимаете тогда сколько стоимость минуты только так это от конкурентов надо отходить и не надо скидывать цену вот огромная к вам просьба те люди которые думают что они скинув цену на оборудование что они этим что-то вы на не оборудование блин, на э, цену за минуту они чем что-то этим выиграть вы ничего этим не выиграть возьмите качеством обслуживания качеством химии качеством я не знаю там порядком в своих боксах но только ни в коем случае это такой, э, ну, как вам сказать это ужасный ну, Ужасный выход из ситуации, да, и брать ценой. Ценой это самое ужасное, потому что в конце вы окажетесь в таком плохом месте, и вряд ли вам будет этот бизнес приносить прибыль. Есть опять ставить пылесос, Опы... опыт, наверное, вы имели в виду, есть опыт ставить пылесос в каждом боксе. Нежелательно ставить, да, есть, конечно, опыт. Я вам скажу, чек средний у вас падает, вот как, как бы странно это ни звучало, но если вы поставите пылесосную станцию, воздух, вот две вещи, которые нельзя ни, ни в коем случае ставить в посту, это воздух и пылесос. Если вы поставите одну из этих функций, у вас чек начнет падать. Почему? Потому что цена за минуту на воздух пылесос очень маленькая. Клиенты, если вы представьте клиент, который выгоняет воздух, воздухом, точнее, выгоняет воду, в результате эту воду надо смыть. Соответственно, он пытается будет протирать автомобиль внутри этого бокса, и в результате у вас на помывку машины не 7-10 минут будет уходить у клиента, а там по полчаса, по часу они будут мыть свою машину, ну протирать ее пока там все такое. То же самое с пылесосом. Если они хотят пользоваться пылесосом, они начинают вытаскивать коврики, они начинают там еще что-то, еще что-то делать, и в результате получается так, что машина застревает там на полчаса, на час. Вот, как часто менять сетки пенной насадки? Ну, сразу смотрите, если у вас пена плохая, то значит, надо менять сетку. И часто даже бывает, что это не из-за сетки, а просто химия может быть слишком много, сильно разбавлена, вы случайно ее сильно разбавили там. Поэтому надо все проверять. А так, ну, примерно хотя бы раз в месяц надо там, если нормальное оборудование и нормально работает. Вот так вот, даете химию на пробу. ну, Дадим, если вы попросите. Проблем нет, попробуйте, посмотрите, понравится, не понравится. Да, мы всегда предлагаем выборы клиентам, поэтому можете спокойно попросить, позвонить нашему начальнику цеха или нашему менеджеру, с кем вы уже работаете. В общем, я всем постарался ответить, если кто-то хочет прямой эфир давайте запросы. Так, ну, вроде пока нету, кто, этот, химию лучше разбавлять водой или использовать чистую. А, ну, тут, смотрите, тут же такая штука. Химию нужно, если смотря какое у вас оборудование стоит на подаче химии. Есть оборудование, есть дозаторы, которые позволяют в чистом виде химию потреблять. Есть дозаторы, которые вы в любом случае должны разбавлять эту химию, она будет слишком концентрирована. Поэтому это зависит только от ваших дозаторов. Нельзя сказать или чистую, или так. Это надо смотреть, какие у вас дозаторы и что они позволяют делать. Если будет будущее, уробумоек? да, конечно, есть, но я могу так сказать. Если вы покупаете робомойку, берите ее в самом самой полной комплектации. Почему? Потому что, когда вы покупаете какую-то дешевую мойку, ну, люди услышали, что это выгодно, есть какие-то деньги, какие-то финансы, они думают, что, а, вот куплю там и поставлю, и у меня будет все отлично. Нет, берите в полной комплектации, потому что, если вы поставили дешевую какую-то комплектацию, клиенты, которые, конечные клиенты ваши, они будут оставаться все недовольны, потому что она ни хрена не смывает грязь. Uh, и я вам так скажу, я человек, который очень редко, вот, несмотря на то, что я занимаюсь этим бизнесом, я человек, который очень редко uh, моет свою машину. И если, вот я несколько раз заезжал на робомойку, машина как была грязная, она такая выезжает. Поэтому это вот на, на каких-то дешевых. Если это полная комплектация, и причем вы должны хорошо следить за химией, от этого очень много зависит. Почему? Потому что там... Давление всего 80 бар, плюс расстояние от форсунки до кузова почти 60, 60 сантиметров. А кто разбирается, то 60 сантиметров уже на таком расстоянии, это практически до вас только пар доходит, там, нормальное давление практически нет. И в результате машина остается такой же грязной, поэтому следите за химией. Прибыль с одного поста. С одного поста бывает прибыль в разных местах по-разному. Ну, в среднем, если у вас нормальная мойка, она хотя бы должна приносить от половиной тысяч в сутки чистыми. И уже до, у меня есть мойка, где один пост, и 14, и 15 тысяч. Есть даже мойка, где грузовую сделал один клиент, один пост. У него там бывает иногда на посту, я сам видел лично, это было там 21 тысяча, 24 тысячи было. Это за сутки, потому что приезжает какая-нибудь какая фура, и они сразу бах туда две с половиной тысячи это было на моих глазах и я просто охренел конечно очень удачное место вот так что ставьте грузовые мойки если у вас есть такая возможность если вам площадь позволяет да тепло сегодня да более менее тепло до это было холодно но все равно ходим в куртках поэтому в ростове да жара. я был я же говорю я был в Волгограде, я просто шалил там такое ощущение что из горячего фена идет ветер такой горячий горячий такое было ощущение поэтому вот так вот. Самому возможно собрать ваше оборудование. О, круто. Да, самому, конечно, возможно. Мы сейчас даже во время пандемии такое делали, практиковали. Мы собирали полностью оборудование, такой в идеале полностью всего его собирали, укомплектовывали и отправляли клиентам. А они уже сами на месте все монтировали. Конечно, да, немного сложновато, но если это простая комплектация, то вообще без проблем. Можете вообще смело сами э, монтировать. Мы вам объясним, скинем видео, если надо. Если нужно, дадим номер телефона наших монтажников. Прям монтажники будут от и до вас вести при установке. Вот, вы не рассказываете про вашу помощь в продвижении МСО. Вы обращаетесь к нам, мы выезжаем к вам на объект и рассказываем, и показываем, что можно там еще сделать, чтобы мойка приносила хороший прибыль. Я был свидетелем, когда у людей было очень много конкурентов, мойка стояла в таком, прям, ну, месте, да, где прям мойк, наверное, 5 еще помимо его мойок, мойки еще мойк 5. И вот одна мойка, там постоянно очереди, а все остальные, они практически постоянно простаивают. Просто потому, что люди постоянно следили за химией, за давлением, ну, прям идеально-идеально все всегда ведут, и клиенты уже поняли это и постоянно заезжают на эту мойку. Так что от вас тоже очень много зависит. Так, грамотно сделать открытие мойки. Блин, там целый пул там всего, которое мы можем вам предложить. Вы знаете как, вы обратитесь к нам, просто под постом напишите вот номер телефона, хотите в директ напишите номер телефона, и мы вам очень много всего накидаем. Во-первых, сейчас мы сделали такую акцию. Если вы покупаете вот трех постов, мы даем вам маркетинговое продвижение бесплатно. Это не просто так, чтобы вы понимали, не просто мы там что-то вам наляпали, там, да, наговорили, и все, вы запускаете. Нет, это мы даем реальную ростовую куклу, вот эту вот, машущую рукой, если вы видели, наверное, она, мы ее дарим вам бесплатно. Дальше мы дарим вам карты лояльности, я не помню, в каком количестве, но в общем, карты лояльности. Мы вам дарим буклеты. Ну, короче, я, я, честно, я долгое время сам сопротивлялся, это придумали наши маркетологи, но в результате в конце я согласился, вот, так что мы вот дарим, это, поверьте, это себестоимость, только этого. себестоимость, около 70 тысяч рублей, вот то, что мы вам дарим бесплатно, если вы открываете от трех постов с нами вместе. Вот Сколько в среднем выходит строительство и оборудования за один пост, если они привязываются к земле благостройству оформлению. и оформлению? Ну, у нас конкретно открытые цены, они везде у нас прописаны. Один пост стоит 450 тысяч, постройка одного поста. Ну, от 450, вот так скажу. Там может быть закрытая, может быть открытая, еще какие-то моменты. Но вот если брать бетонирование, металлокаркас, это вот без оборудования, если поставить один пост, то открытую мойку это 450 тысяч. И оборудование на один пост будет стоить сейчас скажу, там где-то в общем сейчас, ну вот сейчас она идет от 100 до 95 тысяч. И там дальше уже там комплектации 195 тысяч, 255 тысяч и плюс 320 тысяч. В общем, вот такие комплектации. И дальше уже сами считайте, в среднем выходит получается там 650-700 тысяч в общем построить один пост. Вот, можно рассказать, как раскрутить рекламу мойки, то есть подсказать, куда рекламироваться. Мы все можем подсказать. У нас, я же говорю, у нас на это расписано, у нас очень охрененный маркетолог. Человек, который с огромным опытом. И причем, который э, такой, как губка, постоянно впитывает всю вот эту информацию. Постоянно сам ищет информацию. И вообще, у нас все наши сотрудники, кто уже с нами работает, наверное, это заметили. У нас каждый такой самонаводящийся сотрудник, который э, всегда, э, ну как вам сказать, они... Каждый работает не как будто он где-то работает там, на меня или на фирму, там, а он работает э, прям со стопроцентной отдачей. И все наши сотрудники – это такие настоящие бойцы. такие, да. Вот Такой же и вот наш маркетолог, который э, для вас собрал кучу всего, что можно применить на мойке самообслуживания, чтобы у вас было больше работы. Вот. Обращайтесь, мы вам поможем. У меня уже готовая мойка, когда я в оборудование, мы с вами по НДС не смогли решить. Ну, наверное, я, может быть, тогда не было НДС. Сейчас у нас мы работаем с НДСом. Сейчас с этим все хорошо. И даже я больше скажу. Сейчас, наверное. Только с НДСом практически и работаем мы, клиенты. И, кстати, это тоже наша такая фишка. Наличкой покупать или покупать с НДСом одна цена. Мы не поднимаем, там например, если с НДС, то там плюс там, 20%, плюс там, 10%, как делают некоторые фирмы. мы Вот вы покупаете так, она была 300 тысяч примерно цена. Что с НДСом? У вас будет цена 300 тысяч. Вот так вот. Так, окупаемость. Окупаемость в среднем, окупаемость мойки где-то от полугода до года. Ну, в среднем я знаю, что все мои клиенты примерно от полугода до года окупили все, что они вложили. вот. И, кстати, я хочу такую штуку заметить. но ну, это уже клиенты тоже отделились обратной связью. Клиент говорит, я вот когда с вами говорит, связался, вот у него есть уже там одна или две мойки. Не знаю, как это работает. Вот знаете, вот когда некоторые говорят, слушай, купим, купи у нас что-нибудь там. Потому что, когда ты у меня что-то покупаешь, у меня будет хорошая торговля. Ну, это суеверие, я знаю, я к этому никак. Но я могу вам так сказать. Очень многие клиенты говорят, когда именно у вас я купил оборудование, у меня прям вот, вот здесь у меня прям поперло. Так что, вот, пользуйтесь, да, это вот бесплатно. Вот, проекты сами чертежи делайте. И сколько стоит? Да, мы делаем проекты. К кому нужно, обращайтесь. Кстати, один из наших работников сейчас сам строит. Это знаете, когда ты работаешь в организации, ну, настолько поверить в свой продукт и настолько увидеть, что люди хорошо на этом зарабатывают, увидеть, как это все работает, что у нас один из наших клиентов сейчас, ой, клиентов говорю, наш работник, он сейчас строит пятипостовую э, мойку в Подольске. Что вы понимали? Теперь вы понимаете, что это действительно хороший бизнес, если человек, который сам работает в организации, абсолютно никогда никакого отношения не имел к мойкам, к мойкам самообслуживания, а сейчас он строит себе мойку самообслуживания пятипостовую. Я думаю, это о чем-то говорит. Вот так вот. Да, проекты сами делаете, да, мы делаем, конечно, проекты, обращайтесь, уже ответил, кажется, на этот вопрос, поможем с удовольствием. Мойка самообслуживания, как наркотик, собираемся еще строиться. Это 100%, вы правильно говорите, вот все, практически все наши клиенты, которые уже построили мойку, одну мойку самообслуживания, они все становятся как наркоманы, они такие, да, так, еще место, место, где еще есть место, вот такие вот. И они ищут еще места, земли, там, где можно установиться, или там готовую мойку куда-нибудь вкладываются э, и ставят, делают из нее мойку самообслуживания. Так что это на самом деле правда. И практически все, кто поставил хотя бы одну мойку, обязательно к нам обращаются второй раз. И заметьте, к нам же обращаются второй раз. И uh, ставят еще одну мойку. У вас есть свои мойки в эксплуатации? К сожалению, нет. А сейчас нет. Uh, если честно, этот вопрос, наверное, задают мне каждый раз. Uh, я просто мне не до этого было, если честно, заниматься мойками. Во-первых, все, что я зарабатываю, я вкладываю в продукт. Я хочу его сделать идеально, Вкладываю в людей, которых я нанимаю. И uh, я пока прям даже не заморачивался. Прям не знаю. Я вот, я просто вот я настолько одержим своей вот этой иде идеей сделать идеальный хороший продукт, сделать uh, так чтобы мы стали фирмой не просто в мойка самообслуживания фирмой номер один там да а чтобы мы вообще стали наш бизнес был показателем для других каких-то фирм поэтому вот тут вот, да, трейдинг, кстати, вот эта штука, я вот говорил уже выше, да, у нас сейчас скоро будет трейд вы сможете нам отдать свое старое оборудование, а мы у вас купим свое старое, вот ваше старое оборудование и со скидкой вам дадим новый новые терминал, установим вам. Да, есть такая штука, так что обращайтесь, кому интересно, с удовольствием поможем. Это вот очень часто стали просто обращаться клиенты, поэтому мы решили сделать такое, что я еще одну на три поста планирую ставить. Бюджет на следующий год строить, думаю, с вами еще поработаем. Я уверен, что мы еще поработаем. Я реально очень надеюсь, и все наши клиенты знают. У всех наших клиентов есть мой номер телефона, они все ко мне звонят, обращаются, если какие-то есть вопросы. Поэтому, да, конечно, звоните, мы с удовольствием вам поможем. И каждый раз, вы сами знаете, наверное, уже заметили, что продукт становится лучше и лучше и лучше. И причем, если взять, что это за год буквально это происходит. За год мы очень сильно выросли как в продукте, так и в обслуживании клиентов, в общем, во всем. рассрочка есть через, через лизинговые компании, вот, напрямую мы так рассрочку не даем, но есть через лизинговые компании. Кстати, скоро у нас будет рассрочка на оборудование. Это будет на три месяца без перепилат. Это будет на, абсолютно на любое оборудование. В общем, рассрочка там сумма до миллиона, кажется, будет. Кто хочет, вот такая вот беспроцентная рассрочка будет. Вот, советую стоит ставить заряженную мойку или проще, проходимость большая. Если, конечно, если у вас проходимость там хорошая, лучше поставить заряженную мойку. Почему? Потому что если у вас друг, конкурент, завтра, послезавтра увидит, ну, кто-то люди, да, увидят там, что у вас хорошее место, и они захотят поставить, если они поставят что-то хорошее, красивое, интересное, то ваша мойка может, есть, есть риск, что она затухнет. Поэтому, конечно, изначально лучше ставить хорошую заряженную мойку. Вот, это прям реальный совет из практики. Какой двигатель на 200 бар и 4 киловатт хватит? Нет, и здравствуйте, да, здравствуйте. Двигатель на 200 бар и 4 киловатт я бы вам не советовал ставить. У вас он просто долго не проработает, он у вас сгорит. Это уже тоже говорю из опыта. Очень часто бывает, что они сгорают. 4 киловатт это все равно слишком слабый. Поэтому, если вы хотите поставить 4... 200 баров, точнее, помпу, то ставьте обязательно 55 кВт двигатель. Вот так вот. Так, сенсорным дисплеем. Да, я, мы скоро будем уже анонсировать. Мы уже сделали сейчас, разработали полностью а, с, сенсорная панель. А, единственное, смотрите, сразу предупрежу, чтобы не было проблем, мы заказали. У нас будет недешевый, ну, там разница почти в там... 60 тысяч, где-то вот так вот, если с сенсором. Ну, просто мы заказали один только сенсор, обошелся нам 50 с чем-то там, тысяч текстов, поэтому тут то, то, только в этом разница. Почему это объясню? Потому что мы заказали прям самые хорошие, чтобы они работали от минус 30-40 до плюс 70 градусов, чтобы они работали, этот терминал. Плюс им без разницы, вода, не вода, там застряла, заморозилась на них вода, они все равно будут работать. Это будут такие терминалы. И яркость. Вот тут тоже обратите внимание, что яркость... Многие, наверное, замечали, что если солнце... Конечно, эти тоже не идеальные. Там, тоже, если яркое солнце будет попадать напрямую, то это, конечно, будут какие-то проблемы. Но мы взяли самое лучшее, то, что мы нашли. Искали где-то, наверное, в месяц 4 вот сейчас нашли то что скоро приедет будем тестить все покажем обязательно так в общем спасибо на дня свяжемся с вами да отлично без проблем пишите с удовольствием ответим отправим, если нужно так у вас много в краснодарском крае вот мы буквально сейчас устанавливаем одну шестипостовую постовую нова ну мой наверно я не знаю мой к наверно 10, наверное, есть у нас до этого в Тихорецке была, где-то, я помню, мы ставили в Сочи, ставили объект где-то. У нас есть два объекта даже в Сочи. В общем, в Краснодарском крае где-то объектов 10 у нас есть. А сейчас тоже хотим активно заходить в Краснодарский край. Ну, почему объясню, мы туда не заходили? Цена а местные. Вот такая тоже самая-самая-самая главная штука вот многие что делают, они покупают оборудование, там какого-то, я сам такой был, я, я вам говорю, человек, который действительно, я сам так собирал, я сам собирал руками своими это оборудование, сам ставил, не поверьте, когда мы поставили 5, 7, 10 постов, мы уже поставили, все, я уже не успевал а, абсу... позвонить, созвониться с этим клиентом, вовремя ему что-то отправить, а, еще, вот у меня самого были такие проблемы, поэтому, так как я человек, который всегда с душой, с совестью подхожу, каждому своему проекту, каждому своему детищу, да, поэтому я набрал такую огромную команду. На самом деле я мог бы работать, как и остальные в эти местечковые какие-то там организации и точно так же э, с, там просто продавать оборудование за какие-то копейки там, да, но я вас предупреждаю, что вы сами должны понять, в чем разница то, что предлагаем вам мы, и то, что предлагают вам люди с каких-то там местечковой организаций. Потому что, во-первых, у нас действительно всегда все абсолютно в наличии. Во-вторых, мы берем ответственность за все, что мы вам устанавливаем. В-третьих, сервисная служба, которая практически круглосуточно у нас пацаны на телефоне. Ну реально, все, кто с нами работает, бывает такое, что клиент звонит откуда-нибудь там, с Владивостока, да, Уссурийска, в 3 часа ночи пацаны поднимают трубку и отвечают, потому что я прошу пацанов, я говорю, пацаны, это вы же понимаете, у парня скорее всего какие-то проблемы, поэтому будьте добры, если вам звонят там, ночью, днем, там, поднимайте всегда, в любое время, не оставляйте без внимания, и все, и, и тут тоже очень большая была работа проведена, так что вы должны это иметь в виду, сенсор боится воды, не боится воды, да, он не боится воды, цена за один пост, эко с зимним режимом, срок поставки, до, если это КЗ Казахстан, то две недели и в принципе готовы отправлять. Это две недели надо будет собрать это все. Масло, масло можно автомобильное лить. Не можно, а нужно. И желательно, если у вас помпа Хавк, лейте минеральное масло. Хоть там и написано 10В40, то я сам лично разговаривал с работниками предприятия ХАВК, они были когда здесь в Москве на выставке, и они говорят, да, мы поменяли, но если нас спросили, то мы, мы считаем, что лучше нас минеральное масло. А еще один вопрос. После подключения эквариума, сколько дней нужно, чтобы зарегистрировать его, чтобы он работал в полном режиме? Ну, если вы вовремя подойдите документы в банк, то пока мы уже к вам его установим, он уже будет подключен. Получается, вы запустили мойку, и кваринг уже будет у вас работать. Такое тоже возможно. Просто вы должны вовремя подать документы в банк. Мы вас связываем с работником банка, они вас подключают, и уже даже в тестовом режиме уже можно будет закидывать деньги, смотреть. Если главное, вовремя, я же говорю, подать документы. Если не подали вовремя документы, то будут, надо будет ждать там 2 или 3 недели. Вот. Но мы с этим тоже работаем, чтобы это было прям все в свое время. Ну, к сожалению, не от нас все зависит. Это клиенты очень часто не вовремя подают просто документы. Всем пока, всех люблю, всех обнимаю. Спасибо всем, кто присоединился. Спасибо за вопросы. До свидания.